только попадать, дать научиться пиздец ты меня ждал, блядь красавцы, Арик, гляди на ну. меня противник. Готов. Первый фраг. Цель захвачена. Есть, оставить цель. Уничтожен. Есть два фрага. Есть пробитие. Иска башня пошла, к дождю. Броня не пробита. Четвертый фраг! 理解。 Есть, отставить. Подрезил гусеницу. in